Здравствуйте дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Нам необходимо сказать, моего внука отвели в школу. Время прошедшее. Не я отвел внука, а мы этого сначала давайте попробуем скажем, я отвел своего внука в школу. Это активная форма, потому что я отвел. Если внука отвели, значит внук в пассивной форме. Совсем другая обстановка. Итак, я отвел как будет? Время прошедшее. Отводить to take. В прошедшем времени глагол неправильный будет took. Я отвел моего внука в школу. I took. My grandson. Очень легко и просто. Я отвел. I took my grand to Все. Теперь не я отвел, а моего внука отвели. Или меня отвели. Я по себе. Внука отвели. Внук по себе. Предложение, предложение строится по-другому. Должен использовать глагол быть в прошедшем времени. И отводить глагол take. Должен быть в третьей форме. Take took. И третья форма taken. Глагол быть и глагол taken в третьей форме. Вот и все. Итак, мое внука отвели будет my grandson was taken. Мой сын был отведен в школу. Внук, простите, my grandson. Мой внук was taken, был отведен куда? Тускую школу. Друзья, на этой фотографии все отрабатывается в настоящем времени. Я отвожу мою дочь в школу, как мы скажем, в настоящем времени. Отводить to take, значит, я отвожу будет I take my daughter to school. Я отвожу мою дочь в школу. Очень просто. Я в активе, потому что я отвожу. А если мою дочь отводят? Значит, дочь в пассиве. Или если меня отводят, я тоже в пассиве. Итак, как будет в пассиве? Мою дочь отводит в школу. Мою дочь. доте. Как и в первом случае, в прошедшем времени, в предыдущем формате мы разбирали, там был глагол быть в прошедшем времени, а здесь глагол быть в настоящем. Is taken. Мою дочь отводит в школу. My daughter is taken to school О том, что время настоящее говорит глагол быть из настоящем времени Вот и все Дорогие друзья, а в этом формате мы разберем будущее времени Время Я отведу свою дочку домой Это же будущее время И мою дочку отведу домой Или меня отведут домой. Это пассив. Итак, я отведу свою дочку домой. Как будет? Будущее время. I will. Элемент будущего времени. Отведу. Take. Свою дочь. My daughter. Куда? To home. Вот и все. Простое будущее время. I will take my daughter to home. Теперь меня отведут домой. Или мою дочь отведут домой. Не имеет разницы Если меня. Значит, I will be taken to home. Если дочь, значит, my daughter will be taken to home. Что необходимо помнить? Если в пассиве, то есть меня отводят, или мою дочь отводят, или моего сына отводят, будет в будущем времени, так же, как в прошедшем, глагол быть, be, и основной глагол будет в третьей форме, taken. Вот и все. Не забывайте. Чтобы сказать в пассиве, в настоящем, прошедшем или будущем времени, нужен глагол быть. В будущем воз, если множество число вы. В настоящем is, а может быть. И в будущем will be. Это если в пассиве. Дорогие друзья!